День Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Смотрите, еще одна э, инициатива от Минцифры э, относительно поддержки уже не непосредственно лицам, которые внутренне перемещенные, э, а тем, кто э, возьмет их, трудостроит на работу. То есть у нас, смотрите, Какая поддержка? Непосредственно внутренне перемещенным лицам. Не знаю, кто-то из вас получил. Если есть такие у меня люди, я видел, что писали, что не получалось в ДИ зарегистрироваться и так далее. Если есть те, кто получил, напишите плюс. А минус тех кто не получил. Ну просто посмотрим, сравним. Ну, нужен ли вообще такой контент? Может и не писать об этих поддержках финансовых для этих переселенцев. Может это никому не надо Неинтересно, это не работает Вот, такой проведем Опрос небольшой То есть Переселенцам для того, чтобы Ну 2000 На взрослого, 3000 на детей Это там можно Регистрироваться было через ДИЮ но что-то уже не, нельзя Убрали это, дорабатывают И так далее, там подобное но я так понял, что нужно идти теперь пешком в эти управления труда социальной защиты населения, и там регистрироваться или в центры предоставления административных услуг первый способ. Второй способ. Видео есть на канале это о том, что те, которые принимают у себя, дают жилье, не, на, не в аренду сдают, а предоставляют на безоплатной основе. И если вдруг станет известно проверяющим, которые могут прийти. И проверить, что вы даете за деньги жить, жилье, да, внутренним переселенцам. То тогда заберут назад деньги, помощь то. Помощь там 14 гривен 77 копеек за одного человека в день. Вот. Еще. Загибаем пальцы. Еще вот помощь третья. Это для тех, кто работодателей которые будут принимать у себя на работу, они получат по 6500. Честно говоря, не понимаю, что такая сумма. 6500 уже было тем, кто там предпринимателем, во время карантина. Ну, в общем, такая цифра постоянно. 6500. За каждого трудоустроенного компенсацию можно будет получать за первый и второй месяц работы внутреннего переселенца. То есть, в принципе на на два месяца можно взять людей точно гарантированно вот и будет вот такая компенсация подать заявку на компенсацию может ли только тот работодатель через пять дней после которой трудоустроит и через пять дней будет подавать такую заявку то есть раньше Трудоустроил сразу по 2 дней, ну пять дней, ладно, можно потерпеть. Вот. Бюджетные организации, фонды обязательного государственного социального страхования не могут получить компенсацию. То есть это только в частных в основном структурах будет работать такая помощь. То есть тех, кто, ну бизнес непосредственно, да, то есть помощь бизнесу во время войны. Подать заявку на выплату могут э, работодатели, которые трудоустроили после 24.02.22, при условии, что переселенец получил статус тоже после 24. То есть, видите, не уточняется, что вот с момента внедрения этой инициативы, а возможно кто-то уже трудоустроил таких людей. Вот. И, ну, может быть, кто-то не оформил у вас э, из трудоустроенных э, переселенцев вот эту вот, э, справку не получил внутренне перемещенного. Пусть получит. М возможно, можно будет и получить эту помощь. Вот. Поэтому, это вот, важный момент, что с 24 числа. И выплачивать им зарплату не меньше, чем минимальную. Ну, то есть, 6500. То есть, короче... На минималку можно взять сотрудников по 6500, получается неограниченное количество всех перемещенных лиц взял ну, налоги. То есть, если люди, э, нужны люди, то я думаю, что это э, нормальная такая инициатива, если, конечно, она будет работать. Вот. И, естественно, она будет оплачивать за них единый социальный взнос и подать отчетность за четвертый квартал. 2021 года или за весь 2021 год. Непонятно, в чем разница, 4 квартал или за весь. Ну, есть, есть, ну, короче, я так понял, что если э, не работал в начале года 2021 то за четвертый квартал хотя бы. Ну, как-то так. В общем, э, те, кто платит постоянно налоги, э, Государству, тех, кто трудоустраивает, помогает другим людям, может э, заполнять заявку на портале DIA, вот подписать электронно-цифровой подписью э, заявку, вот, квалифицированной электронно цифровой подписью, которая отправлена будет в центр занятости и ждать выплату. Все. Эта услуга была разработана при поддержке проекта «ЮСАИД». «Юк «Прозрачность и отчетность в государственном управлении и услугах», «Тапас» или «Тарас», не знаю, как вам лучше нравится. Ну, в общем, это такой лишний сарказм, в этом случае он неуместный, но может эта информация кому-то поднимет настроение. Ставьте лайк, распространяйте это видео, пишите комментарии свои, спасибо. До свидания.